Вот, кисанки к чему могут привести ваши игрушки. Вот такая иголка была в желудке. Сейчас к нам на прием пришел кот Сева. Он в наркозе. Осталось мне ему уколоть еще один угольчик, а его заберут в операционную. Он уже почти заснул. Съел иголку, представляете? Хорошо, хозяйка с ими сейчас приехала. Покажу вам его рентгенский снимок. Прямо в желудке. Ну все, друзья, операция закончена. Одевают по полную котику. Смотрите, какую достали иголку. Петр Николаевич сейчас оперировал, достал. Как хорошо, что хозяйка вовремя заметила пропажу иглы и то, что кот с ней играл. Сейчас сева будет восстанавливаться и Ему глазки закапали, чтобы они не сохли после наркоза И операция э, прошла хорошо Но его ждет теперь долгий восстановительный период Вот кисеньки к чему могут привести ваши игрушки Вот такая иголка была в желудке